Избушка-избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог, графология-дефис-мускул.ру. Очень замечательная избушка, которую мы сейчас видим. У нас здесь есть даже... Горшочек, который сам варит кашку, но он помогает только тем, кто действительно работает, тот, кто действительно готов вкладывать усилия в свою работу, в поиск своего предназначения, для того, чтобы добиваться потом каких-то действительно важных целей, действительно того, что действительно хочется в жизни. Он готов вкладывать усилия, и все его мысли настроены позитивно только в эту сторону, только вперед, а Задом к вам должна стоять ваша собственная избушка, которая откроет вам новые двери и новые горизонты. И мы с вами находимся в Зоуграде, недалеко от Пскова. С вами была Ирина Бухарева, -дефис ру Держите двери открытыми.